Здравствуйте, уважаемые любители планерного спорта! Хочу записать вам ролик о встречах в небе, о том, как летают огромное количество парапланов, планеров, дельтапланов. Все это в таких кучах, где вместе все набирают потоки, где около склонов все расходятся там. Как-то они умудряются, не сталкиваются. Ну, на самом деле, скажу честно, все-таки иногда сталкиваются. И почему мы сейчас летим в парашюте? Видите, парашют у меня, у Ивана тоже парашют есть. ну Потому что мы действительно можем сейчас найти кого-нибудь в небе. И если, не дай бог, столкнемся, то наш планер может разрушиться. Планер коллеги тоже. Мы откроем вот эти фонари, вот у меня такие красные ручки. Чпунь! И у Ивана тоже есть. И раз, за борт, и парашютик. И получать страховку, покупать новый планер. Вот. Естественно, мы так не хотим с ним, потому что, ну тут, представляете, вот туда вот снег, вот, вот, вот туда снег на парашюте опускаться. Ты представляешь вообще себе? Какой ужас? А Я применял парашют на параплане в жизни три раза. Ну, я и летаю 20 лет на параплане. Я в планере ни разу сейчас парашютом не прыгал. И у дельтапланов тоже есть парашюты. Поэтому мы столкновений в воздухе, конечно, боимся. Но если уж такое происходит, это не является прям все, конец. Потому что в большой авиации по-другому. В большой авиации столкновение в воздухе это почти стопроцентной вероятностью, в общем-то, гибель. Сталкиваются? Сталкиваются. Что может предотвратить столкновение? столкновения? Ну, во-первых, просто мы, мы сейчас летаем, все парапланы, дельтапланы, планера, как правило, летают в неконтролируемом воздушном пространстве, так называемый Гольф. Мы на планере сейчас можем подняться в контролируемое воздушное пространство, запросить диспетчер, лететь там, но обычно это полеты там, где все летают визуально. И мы сейчас постоянно сканируем окружающее пространство, тудым, сюдым, по определенной схеме, это, об этом можно снять отдельный ролик, как правильно смотреть вокруг, и это нужно будет сделать. Вот, но пока просто идея. Мы смотрим внимательно вокруг и понимаем, что вокруг нас творится. И ни с кем не столкнемся, если не начинаем ковыряться пальцем в досу, втыкать в телефончик там, вот прямые эфиры всякие и прочие нехорошие дела. Прямые эфиры мы ведем только когда впереди сидит очень талантливый ученик, который ну, настолько талантлив, что точно сможет вести планер и ни с кем не столкнуться. Ну и опять же я стараюсь тоже не расслабляться это первый вариант когда мы летаем визуально сами принимаем решения куда лететь зачем лететь в какую гору лезть то есть нами никто не руководит это первый вариант регулирования второй вариант регулирования это диспетчером есть, вы, ну, почему он применяется потому что Представьте, там международный аэропорт, там куча самолетов летает и прочее. И как кому догадаться, кто после кого на посадку заходит, кто после кого взлетает. Естественно, там нужен какой-то диспетчер, который, там целая служба, которая это все разруливает. Поднимаются эти самолеты в небо, дальше они уходят из зоны одного аэропорта, заходят там на дорогу, выходят на воздушные трассы, там такие дороги небесные, которые поделены такими, как вот нарезанные эшелоны и значит один один эшелон другой другой раз разошлись два разошлись сталкиваются ли большие самолеты сталкиваются и причина этому э, не только ошибки пилотов и диспетчеров сколько бывает еще и э, ну какое-то доброе намерение например была сделана система предупреждения столкновений которая при анализирует положение самолетов вокруг и в случае, если есть риск столкновения, на сообщать пилотам. Если есть риск столкновения, там, поменяйте высоту, например. Самая страшная катастрофа, когда борт, следующий из Москвы с детьми, выигравшими там, конкурсы в Испанию, столкнулся с грузовиком «Боинг». Система предупреждения столкновений дала команду «Боингу снизиться», нашему самолету подняться или наоборот. Вот. А диспетчер дал противоположную команду нашему самолету, а Боинг сообщил о том, что он меняет эшелон, но диспетчер его не услышал, потому что был занят каким-то другим самолетом. То есть просто не прошла радиосвязь. И вот дальше вот эти вот секунды пошли, и два самолета столкнулись, куча детей погибло Ну и взрослых тоже. Перед этим в небе Японии была похожая ситуация, когда э, система предупреждения о столкновениях э, и диспетчер делал, работали в разнобой, но тогда пилот увидел, вот пилот там летит, и он видел. Другой Боинг, в последний момент, стурвал, там, в общем, короче, отвернулись, раз, разошлись каким-то чудом. Таких ситуаций, когда вот какое-то непонимание на этих воздушных трассах приводит к катастрофам, их там, ну, допустим, де, ну, они за десяток перевалили. Иногда причиной катастрофы может быть не просто незнание языка в достаточной мере, там в небе над Индией так столкнулись, над Украиной была катастрофа, известная, когда просто вот плохая слышимость возможно привела к тому, что э, пилоты не расслышали правильный эшелон, какой занять и в итоге столкнулись с другим самолетом. То есть такие, катастроф... так, такие катастрофы бывают и регулирование диспетчером это отнюдь не панацея с другой стороны, есть некая теория большого неба, то есть, почему самолеты сталкиваются, то да потому что их на одни на дороги воздушные небесные засунули все, вот они по этим дорожкам ездят, хотя небо-то огромное по идее, если немножечко это все рассредоточить было бы лучше, и мы летаем как раз в том пространстве, в котором все это расползлось, вот мы его зоне G сейчас гольф, и вокруг нас есть там, может быть там сотни летательных аппаратов но где она вот где-то вот там вот и шансы мы на разных высотах мы с разной скоростью мы в разные места летим и поэтому шанс столкновения он достаточно минимальным вот представьте вот если на земле там с кем-то встретиться а теперь представьте что еще есть третье измерение высота и вот все люди ходят по земле потом могут ходить еще там на метр выше на метр выше на метр выше и прочее то есть это огромное пространство не обязательно вот это вот точное регулирование если можно дерегулировать и летать по правилам визуальных полетов. То есть вы должны понимать, что этого не нужно бояться. Потому что, как правило, классическая такая реакция обывателя на то, что мы летаем без диспетчера. он говорят, как же так? Вы же, вы, же, вы, же, вы же можете столкнуться, вы сейчас можете кого-нибудь влететь, в кого-нибудь врезаться. Но теперь представьте, что вы едете на машине по дороге и вам говорят, вы должны запросить проезд перекрестка думают, диспетчер, разрешите мне проезд, в перекресток, к которому я прибуду через одну минуту, 20 секунд, наверное. Вот И вот тут вот, вот, езжайте, вам разрешают, вы проезжаете в перекресток, следует. Представляете, какая нагрузка была, куча должна была бы сидеть людей, которые бы регулировали проезд всего. Бред, бред. Поэтому вы над водорогами ездите по каким-то правилам. Такие же правила и в воздухе. Вот в зоне неконтролируемой, воз... неконтролируемой воздушном пространстве, есть определенные правила, которым мы следуем и по ним летаем. Надеюсь, это понятно. И существует э, еще такой промежуточный вариант. но ну, Вот мы сейчас летаем нерегулируемо, но захотели мы вот там впереди аэродром ГАП и хотим приземлиться в ГАПе. Тогда мы смотрим на частоту этого аэродрома, вводим ее в радиостанцию, подлетаем в ГАПу и делаем запрос. Товарищи, диспетчер ГАПа, разрешите, пожалуйста, нам приземлиться к вам на аэродром. И тогда он дает информацию, что да, вот такая-то полоса может быть для вас свободна, вот такой-то. То есть сообщает необходимую информацию, и мы, следуя этой информации, приземляясь на этот аэродром. Все замечательно, все классно. Дальше аэродром нерегулируемый. В его взлетает 50 планиров и приземляется 50 планиров в день. И при этом вот он не регулируется. Тоже это определенных людей шок ввергает, то есть приезжает с России пилот, который летал только на регулируемом аэродроме и говорит, а как же мы взлетим? Кто нам разрешит? Зачем? Ну как? Ну вот а вдруг кто-то в этот момент приземлиться захочет? Аэродром не регулируется, поэтому пилот, который хочет приземлиться, он прилетает, смотрит, что никого нет в полосе, на пелосе готового к взлету, у него частота стоит тоже. Если он хочет приземлиться, он докладывается, просто в эфир говорит, что я хочу приземлиться. Если у кого-то на земле включена рация, как у меня, например, готова к взлету то я его услышу. Естественно, визуальный контроль, э, осмотр э, зоны посадочного круга, чтобы там, допустим, несколько пилотов вместе одновременно на посадку не пошли и прочее, прочее. И, то есть есть определенные правила, которые можно следовать и летать на аэродроме нерегулируемом, более безопасно даже, чем на регулируемом. У меня был случай в Шевлиной, я летал, э, возвращался с маршрута, подхожу к аэродрому, и в этот момент пилот подлетает в воздушное пространство, входит аэродромное, и говорит, я такой-то, такой-то, лечу оттуда, там пересеку вашу зону какую-то минуту, такого-то часа, ля-ля-ля-ля, давление офигение. Он, и ему отвечает диспет, руководитель полетов. Дальше они это все еще повторяют. И у меня, а я планер, я лечу, то есть мне нужно приземляться, у меня второго круга нет. И все. То есть я, я пропустил третий разворот. Уже на прямой смог доложиться руководитель полетов, за что он мне сделал замечание. А что ж раньше не сказали? Ну, потому что эфир был занят. Пилот самолета чуть обиделся, говорит, я что-то не так сделал. Ну, ну... Все правильно он сделал абсолютно, но вопрос в том, что ненужный радиообмен нужно минимизировать, и все, и все будет хорошо. Об этом всегда просит наш э, великий Клаус Ольман, когда проводит брифинг, говорит, ребята, меньше трендите в рацию, и будет вам счастье. Вот эти полеты с минимизацией радиообмена, наверное, как-то непривычные. Вот я летал на самолете в России какое-то количество, и там вот этот радиообмен, он постоянный. Ты взлетел, ты должен там доложиться какой-нибудь Твери, потом куда-нибудь переключиться, потом куда-нибудь еще. И ты вот, вот постоянно чем-то занят, ты с этой рацией крутишь ее, вертишь, эти вот, смотришь давление какое-то у тебя на приборе, вот, и в этот момент ты не видишь, что вокруг. А в этот момент может параплан лететь. Просто лететь, потому что он где-то взлетел, параплан... Подвержен анархии, в конце концов он подумал, дай-ка я вот повыше здесь под это облачко. Его сдувает, он думает, сейчас рекорд России сегодня поставлю. Далечу, например, там из э, Подмосковья, куда-нибудь, не знаю, под Питер дунул. Ветер тем более сдувает. И все. И вот и в этот момент вы на самолете смотрите или на планере, или на чем угодно, в экран, что-то там переключаете. Минимизировать вот это нужно, и тогда безопасность будет выше. То же самое... Когда полеты идут вокруг аэродрома Есть несколько зон И каждый самолет занимает там только по одной зоне В одну зону два самолета боятся запустить Потому что ой-ой-ой А вдруг там они два друг друга найдут Хотя зона там 10 на 10 километров И в общем-то вроде как Сообщив о том, что у вас будет двое Ну только внимательный человек смотреть будет Но, то есть мне это иногда напоминает Некую такую соску У ребенка пятилетнего Пилот, слишком сильно полагаясь На этого руководителя полетов становится детенышем, у которого торчит соска изо рта. И он ее выкинет, конечно, когда-нибудь и поймет, что... А ты в волне, кстати, сейчас. Уменьшай скорость до 80. И бросай 80. Сейчас? Да. Волна. Ты в волну попал, дружа. Это хорошо? Да это просто зашипательски. Друзья, не могу не порадоваться. Ой. Второй час полета сам взял волну. Правый галс. Правый. Вправо, да, теперь. Пилоты сами понимают со временем, что нужно вот этот радиобмен по возможности минимизировать. К чему это? К тому, что если кто-нибудь из пилотчиков послушает и скажет, да, сгильдя эти планеристы и прочее, ну просто попробуйте немножко понять, что есть и другой путь, и можно летать с минимум радиобмена. И это правильней, если вы летаете в гольфе, в зоне гольф вот мы же сейчас не докладываемся к 10 людям, что мы тут над пик дебюром вышли уже на 3,5 и планируем 5,800 набрать. Не докладываемся. Ну, с какой-то высоты доложимся. Итак, друзья, надеюсь, убедил вас, что полеты по визуальным правилам, правилам это не что-то такое катастрофичное. Ну и... Э хочу пояснить, почему они неизбежны для планиров парапланов, дельтапланов. Дело в том, что мы летаем за счет восходящих потоков. То есть мы попадаем туда, где есть энергия. То есть есть энергия там. Вот сейчас мы летаем над Пик Дебюром, сейчас волну взяли, потихонечку поднимаемся. Да нормальный с Эриспенсом Мария Ивановна, молчи. Вокруг нас такие же умные могут быть. Человек посмотрел, о, там вот ну, законы природы, они одинаковые для всех. И хороший пилот может анализировать и понимать, а где примерно может быть там сегодня поточек. И вот туда прилететь, ну, не знаю, там летит параплан, раз, нашел поток. К нему, о, другой, там, пым, третий, четвертый, пятый, десять, двадцать. Планер летит, смотрит, парапланов такая куча. Ага, есть энергия. Чпунь туда, над ними там, например. И вокруг них летает. У него тяжелее всего. Часто, кстати, мы стараемся чаще всего с парапланами не летать, потому что, во-первых, не пугать, во-вторых, ну, зачем? Чуть дальше пошел, другой поток нашел. Но, представьте, если было бы каждому пилоту по одному потоку. Там, это мой поток, больше сюда никто не пойдет. Ну, как это, как вокруг зоны, вокруг орловки. Семь зон там, допустим, каждому пилоту по одной зоне, каждому планеристу по одному по одному потоку. Ну, везде логика есть, но просто вот я тоже нутрирую немножко. И все встречаются, есть просто правила определенные, как в поток войти, как в нем набирать, как, как Вот все. Строго регламентировано, если эти правила знаешь и соблюдаешь, все это достаточно безопасно. Ну, я уже говорил про парашют, что в конце концов бывают случаи столкновения, кто-то там прозевал, где-то кого-то там, допустим, параплан какой-то, не знаю, турбулентностью подтолкнул куда-то, еще чего-то, сталкиваются. Запасные парашюты применяют, это бывает. Но э -э -э, если не летать так, то не, вообще не, нельзя летать. То есть мы принимаем на себя этот риск возможных столкновений, пытаемся его минимизировать. Существуют ли системы, которые этот риск делают меньше? Да, существует. В планерах сейчас установлена система FLARM, как большой авиации, система предупреждения столкновений. То же самое, только такая маленькая коробочка, которая сначала работала на частоте сотовой связи, сейчас там добавили частоты, которые применяются в большой авиации. И я вокруг вижу все планера, которые вокруг меня летают, допустим, в, радиус, в радиусе 10 километров. И система видит. И в случае проблемы какой-то, она сообщает: там на час дня планер, высота такая в случае опасности. То есть, если опасности никакой нет для потенциального столкновения, естественно, она молчит и не квакает каждые 5 секунд, что Ой, планер там, планер там, значит, с ума можно будет сойти. Только если действительно есть хоть какой-то риск. Причем там несколько градаций. То есть есть совсем такая красная, когда вообще катастрофа. Вот. Плохо, когда пилот услышав этот флар, начинает в экране искать, где же там этот планер. То есть, он должен искать его визуально. А голосовой, кстати, удобный интерфейс, когда он говорит, два на клок, ты сразу, сектор, час дня. То есть, когда летает много планиров, я могу увеличить масштаб. И вот у меня тут тут планировочек, тут планирочек тут планировочек. Кранчик фарма, вот, например. Видите, никого тут нету, одни мы. А так вот треугольничек какой-то появился. Могу на этот прибор вывести. То есть, я вывожу информацию, куда мне удобно, но главное в него не впяливаться, и вообще в прибор не впяливаться, полностью на них там смотрите избыточно. У меня был ученик, который летал, вот постоянно смотрел на скорость. Говорит, да что он летал ужасно, э -э, ничего не видел, никого не видел вокруг. И я не знал, что он смотрит на скорость. Вот. Но потом я догадался, я ему скорость заклеил. Он сначала очень много ругался, а потом начал летать отлично. Говорит, ой, смотри, вокруг а и озеро какое, какая горка красивая. И научился летать без постоянного взгляда на этот указатель скорости. На него можно смотреть, если увидите, вот у меня глаза бегают, а на скорость я не смотрю не потому, что ну, у меня Иван летает отлично, а потому что, ну, это не нужно. Я в полете на нее довольно редко смотрю. Система предупреждения и столкновений вот этого вот Фларм, она ставится на планера и раз в 10 она уменьшила э, опасность столкновения в Альпах. Реально очень хороший выход. Она ставится сейчас на дельтапланах почти на всех стоит. И даже на парапланах появился там прибор, например, ug 5 на котором уже установлена антенка фларм. И мы вот здесь, вот кстати, на пик дебюре, mm -hmm. осенью видели планер, параплан, который летел с флармом. Я хожу выше него. Оп, все. И, кстати, заметьте, с флармом летит, чувак. Это круто. Это прям реально вселяет уважение. Почему? Ну, парапланы, в принципе, хорошо визуально видно. Но часто бывает погода, когда парапланы всасываются в облака, он идет под кромочкой, его там чум подсосало, и не видно, и ты летишь на планере, и только смотришь, ноги торчат из облака, думаешь, аааа, ужас какой-то, и раз параплан вываливается. Но в этом случае флар бы выручила. а так можно, представьте, вот на такой штуке врезаться в эту гору строп, там, в общем, все мало не покажется. И планеру нашему, и параплану, в общем, не дай бог. Но... Как вы видите, здесь 5-10 тысяч человек летает каждый день в Альпах в хорошую погоду по всем Альпам. И почему-то, не знаю, ни одного случая столкновения параплана с планером или самолетом не зафиксировано. Ну, значит, как-то, наверное, эта система большого неба работает. Значит, наверное, здесь не нужны эти повальные диспетчера. Именно вот это я хотел рассказать. А нескольких вариантов регулирования то есть диспетчерский э, нерегулируемый как у нас в зоне гольф и там промежуточная версия когда мы из зоны гольф уходим на посадку в какой-нибудь контролируемый аэродром ну и все хорошо на самолете ну вот взлетел ты и летишь по гольфу ну это тяжело постоянно смотреть вот где там все то есть постоянно вот это вот визуальный контроль здесь истребители по гольфу летают у нас э, вот сейчас крыло показывает на гору Монвинтор и вот там находится аэродром военный, с которого отлично улетают дистрибители, замечательно пролетают над военным домом на высоте до метров 700-800 с таким ревом. И при этом они летят, они знают, что там вот может в этом месте быть планер, в этом месте может быть там, параплан, в этом месте может быть э, дельтаплан и прочее, там самолет другой. А пилот летит, и, и если ему нужно... Погонять там что не течет там повыше пойдет в контролируемое воздушное пространство. И уже тогда визуальная контроль уже тоже он, конечно, должен присутствовать, но не такой. В России говорят, вот там внизу всякие парапланисты летают, всякие-то медиоты, на веревку свою натягивают в небе там. Ну, во-первых, эти зоны часто маркируются, то есть там написано, что зона полетов парапланов. Значит, от параплана до земли может висеть веревка. И хотите лететь там как самолет, ну, вышли в зону контролируемую попросили диспетчера хочу пролет оттуда до туда и во-первых выше вам у вас скорость выше меньше топлива быстрее долетите но ну, и это будет безопасней то есть грамотно это когда сочетаются достоинства всех систем и еще грамотно когда из одной системы не делают цирк в россии зона гольф в ней нужно заявку подавать то есть я там на параплане на дельтаплане на чем угодно хочу полетать во всем мире это пространство воздушное неконтролируемое но в россии надо подать заявочку у тебя должно быть там, ты должен зарегистрироваться в системе, подать заявку, что я полечу оттуда-то туда-то там и тогда-то, и зачем-то. Где этого раза? Ну, если вы считаете, что это правильно, ну, может и правильно. Я считаю, что это маразм. Впереди ролик о встречах в небе. Как это красиво, как красиво с кем-то встречаться в небе. И он, наверное, просто вам покажет, что это достаточно и безопасно. То есть встречи в небе безопасны, если соблюдать правила визуальных полетов никто не регулирует и как раз возможно это позволяет э, летать максимально безопасно наслаждайтесь встречами в небе друзья до встреч в небе э -э -э. друзья только что говорили о встречах в небе вот планер прилетел как раз вот, там, а вот он на фоне скал What I need, I know he has Doubled, down and mixed he's the one that gets me fixed Hello Santa give me Dr Jason.